Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Процветок». Сегодня я бы хотела рассказать вам про незаслуженно забытые корнеплоды, которые активно выращивались нашими прапрапрадедами, но сейчас они практически встречаются на одном садовом участке из 20 в лучшем случае. Многие слышали такое выражение, как проще пареные репы. При этом мало кто пробовал ту самую пареную репу. Почему так произошло? Почему мы забыли вот эти культуры? Ну, дело в том, что выращивались вот эти незаслуженно забытые корнеплоды до того, как Европу захватила картошка. Эта культура прочно вошла в наш обиход в 18-19 веке. И за счет своей высокой урожайности, за счет своей адаптивности и способности хорошо сохраняться, малой поражаемости вредителями. Потому что первоначально картофель не имел вредителей на территории Европы, никаких. Практически ни заболеваний, ни насекомых не было. Это уже позже появилась фитофтора, которая уничтожает урожай картофеля. Позже появился колорадский жук. Еще наши мамы, наши бабушки помнят, что колорадского жука не было. И его собирали поштучно. Возможно, те культуры, про которые я вам сейчас расскажу, помогут заменить частично картошку, ну или просто что-то вам такое напомнит, новое, что-то даже не заменит. Они обогатят ваш стол нотками своего вкуса. Ну, первая культура, про которую я бы хотела рассказать, это вот именно та самая репа. Репа — это растение семейства капустные. Часто она встречается еще под названием турнепс. Это одно и то же растение, но чаще всего у нас турнепсом, в, русско... у славян... в славянских языках, турнепс — это культура, которая выращивается как кормовая. Это кормовая репа, которая достигает размера корнеплода порядка... 100 граммов, то есть до полукилограмма она может достигать. Вот, она имеет немножко более грубый вкус, она э, используется чаще всего для корма животных, э, но сейчас она практически вытеснена из культуры, и всюду ее заменила кормовая свекла. А, а э, в англоязычных странах турнепс — это и есть турнип, это репа, она так и называется. У них нет разделения на кормовую и э, такую пищевую репу, овощную. Есть сорта, которые отличаются окраской плода. Но их на самом деле не так много. Сорта есть с белой мякотью. Из них очень хороши такие сорта, как white egg, белый шар – это достаточно такой быстро созревающий, скороспелый сорт. Purple pop – это тоже такая скороспелая репа. Но чаще всего вот на территории России, на территории Беларуси выращивается репа с желтой мякотью. Почему именно она? Она сохраняется дольше, она меньше вянет при хранении. То есть эта культура такая более устойчива именно в хранении. И самый известный сорт репы с желтой мякотью ⁇ это репа Петровская. По вкусу репа, если вы ее никогда не пробовали, понравится тем, кто любит есть кочерышки, тем, кто любит свежую капусту. Это растение достаточно похоже вот именно по вкусу на кочерышку. Особенно сорта с белой мякотью. У сортов с желтой мякотью оттенок вкуса немножко другой. Кроме вот этого капустного запаха, капустного вкуса, сладости вот этой, репа действительно достаточно сладкая она по сладости сопоставима приблизительно с морковью у нее есть у желтая окрашенная репа немножко такой мучнистый и такой насыщенный вкус то есть вот желтая репа она больше хороша для хранения и она больше пригодна для приготовления вот пареную репу готовили именно из желтоплодных сортов как культуру эту вырастить ну это скороспелая культура сама по себе. То есть, если мы не берем в расчет турнепс, который должен достаточно долго расти, то овощные сорта репы, они быстрорастущие, они созревают приблизительно за 2,5 месяца. Есть сорта, которые созревают за 6 недель, то есть это чуть дольше, чем редис. ну, Дольше, конечно, чем редис, но не, но не намного все-таки. И... Эти сорта сеют чаще всего в два срока. Поскольку репа ⁇ это холодостойкая культура, собственно говоря, она, почему, наверное, и ушла немножко, в связи с тем, что стали достаточно жаркие и сухие выдаваться летние средние месяцы, эта культура как-то вот она... В жару она очень сильно повреждается вредителями, она останавливается в росте, ее мякоть грубеет. То есть поэтому ее лучше сеять в два срока. Для раннего потребления репу мы сеем либо под зиму, либо ранней весною. Как только вот почва тает, мы ее сеем и обычно уже к концу мая... В начале июня мы получаем урожай репы, который можно скушать. Для репы характерны все те же вредители, что поражают капусту. Это все различные крестоцветные бложки, это белянки, это совки. То есть все вот эти вредители они в равной в степени поражают как капусту, так и репу. Поэтому, конечно, не задерживайте ее на участке. Убирайте, как только плоды достигли диаметра приблизительно 4-5 сантиметров. То есть это хороший товарный размер репы. Второй срок посева репы он совпадает с посевом редьки на хранение, с посевом дайкона, с высадкой второго урожая пекинской капусты. И это, как правило, конец июля месяца. В это время у нас освобождаются гряды из-под земляники садовой. Мы освобождаем гряды из-под лука, чеснока. И в, это, в этот момент мы можем их занять вот этой пожнивной культурой это репа. Репа осеннего срока созревания ее убирают непосредственно перед самыми заморозками и для хранения. Для того, чтобы она долго хранилась, важно правильно обрезать корнеплоды. Ну, ее, в принципе, репут, вот в отличие от таких культур, как морковь, как свекла, ее не обязательно подкапывать лопатой или вилами. Она легко выдергивается, корнеплод формируется практически на поверхности почвы. Он не заглублен то есть ее не надо выкапывать, вы ее легко выдернете руками. Важно при этом не бросать корнеплод. Не обрезать слишком коротко, обычно э, длительно, э, длительно хорошо хранятся корнеплоды, у которых убраны наружные пожелтевшие листочки и обрезаны э, листья на высоте приблизительно 2-3 см, то есть должны остаться такие достаточно большие пеньки. Э, если мы срезаем очень коротко, репа быстро вянет. Э, хранится э, Желтоплодные сорта репы они хранятся практически до самой весны в подвале. Белоплодная репа хранится гораздо хуже. Как правило, уже к середине февраля месяца она теряет свою упругость и, в принципе, она ну, не очень вкусная становится. Приготовить из репы можно, кроме различных салатов, кроме потребления в сыром виде. Она очень интересна на вкус в вареном виде. Я люблю добавлять репу в винегрет вместо картошки. Получается совершенно необычный вкус, такая интересная нотка. Кроме того, репа можно ее использовать добавлять в различные супы в тушеное овощи очень хорошо приготов ну очень вкусное блюдо получается если крупно порезанную репу тушить с мясом и луком тоже рекомендую и кроме того репа она же является более диетическим овощем по сравнению с картошкой. То есть это действительно овощ, у нее меньше намного калорийность, приблизительно в полтора раза она менее калорийная, чем картошка. И в принципе, если вы вот озабочены именно тем, как сохранить форму в зимнее время, рекомендую чаще использовать в своем рационе репу. Но, пожалуй, про репу, наверное, хватит. Еще одна культура, которую мы практически никто... Не сталкивался с ней, мало кто ее э, пробовал на вкус, но э, в средневековой Европе это была культура ну не номер один, конечно, но номер три так точно. Э, называется она скорцанера или козелец испанский, овсяный корень, э, устричный корень, э, зимняя спаржа. Это все название вот этого интересного растения. Это двулетнее растение, как и репа. Оно относится к семейству сложноцветные или островые. Плоды, корнеплоды у него такие вытянутые, веретиновидные. Но я вам покажу, к сожалению, у меня нет корнеплода сейчас. Я уже съела те, которые были осенью у меня заготовлены, а выкопать еще нет возможности. Они покрыты такой достаточно тонкой черной кожицей. Достигают в диаметре приблизительно два-два с сантиметра, то есть они такие достаточно тонкие, и в длину они, как правило, достигают длины от 15 до 30 сантиметров, в зависимости от того, насколько хорошо обработана ваша почва, насколько она плодородна. Это растение очень интересное, вот рекомендую хотя бы раз попробовать его вырастить. Оно имеет такой приятный сладковатый Немножко мучнистый вкус, его можно кушать как в сыром виде, для салатов использовать, для просто вот как такой овощ, погрызть он достаточно вкусный и интересный, детям очень нравится. Он как такая странная морковка, вот, то есть я рекомендую попробовать это хоть раз это растение. Но, конечно, в приготовленном виде это вообще просто бомба какая-то. Его готовят на пару чаще всего. При приготовлении на пару его предварительно очищают. Можно его и просто добавлять в супы, делать из него пюре, но все-таки это очень деликатесное растение. Рекомендую попробовать все-таки вам хоть раз вот эту картонеру, приготовленную на пару. Она готовится достаточно быстро порядка 15 минут это максимум, что вот надо ее готовить, и подать ее со сливочным или сырным соусом. Это очень вкусно. Это очень вкусно, поверьте мне. Как э, вот эту черную некрасивую шкурку очистить? Вообще, э, можно, конечно, скрести ножом, но это не очень эффективно. Гораздо проще просто ошпарить кипяточком. И В этом случае шкурка эта легко снимается. Если у вас большое количество корней, которые вам нужно приготовить, вот рекомендуем при при при перед приготовлением ошпаривать ее. Культура – это достаточно продолжительное по сроку своего выращивания. Сеять с скорционеру для того, чтобы получить крупный хороший корнеплод. нужно. Как можно раньше. При этом очень важно, чтобы почва была хорошо подготовлена, глубоко вскопана. То есть, вот именно под Скорционеру лучше всего использовать почвы, которые глубоко перекопаны, песчаные, песчаной почвы, но с внесением органики в предыдущие пару лет. Очень важно, не стоит вносить свежий навоз, не стоит вносить свежий компост непосредственно перед посадкой. Скорцанера, так же, как и морковь, как и свекла, очень отрицательно относятся вот именно к свежей органике. Органика должна быть либо хорошо перепревшая, либо должна вноситься под предшествующие культуры. При посадке мы распределяем семена достаточно далеко друг от друга, приблизительно на расстоянии 5 сантиметров в рядочке. Семена у нее крупные, у скорционеры, они легко высевать их. Вот попробуйте доверить это дело детям. Дети любят сеять крупные семена. Вот, у скорционеры семена вот именно из разряда таких обучающих. Вот они такие в виде палочек, длинненькие. их легко раскладывать на правильном расстоянии в рядочке. Вот. Заделывают семена не очень глубоко, в рядках их заглубляют приблизительно на полтора сантиметра, не более. Вот. Всходы появляются, как правило, через две недели. Но в отдельные годы, если быстро потепление, то скорционера может взойти и за 5-7 дней. Это, в принципе, достаточно быстро всхожее растение в летнее время своевременная прополка подкармливать ее не обязательно выкапывают с как только заморозки схватят ее листочки когда они немножко поникли мы начинаем уборку этого корнеплода есть одна такая небольшая хитрость корнеплод этот очень нежный он быстро вянет я как правило Половину урожая с карцанеры оставляю на грядке, чтобы выкопать ее ранее весной. Она практически не повреждается морозами, никто ее в земле не скушает, но она сохранит свою свежесть, нежность и сочность. Главное ее выкопать весной до начала отрастания новых листьев, то есть пока она не пустила свои силы на выращивание вот этих новых листьев. И поэтому, как правило, осенью я выкапываю половину урожая, закладываю его на хранение в обычный погреб. Скорционеру желательно хранить, как и морковь, пересыпанную песком. В этом случае она сохраняет сочность, она не вянет. Вторую часть урожая я убираю весной по мере необходимости. Но на самом деле урожайность у этой культуры не очень высокая. Поэтому, ну, как правило, проблемы с, утилиз... с быстрой утилизацией урожая у меня не стоит. Надеюсь, что мой рассказ поможет вам обогатить свой рацион. Вы попробуете вырастить эти растения, и они прочно пропишутся на вашем участке. С вами была Анастасия Гулис на канале «Про цветок». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.